Прям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы с вами рассмотрим и еще одну бумажечку, которую мне дали в дневном стационаре. Э, называется она тренинг стрессоустойчивости. Я сходила, кстати, на этот тренинг, мне понравилось, как ни странно. Э, мы с вами будем пытаться повысить нашу стрессоустойчивость через понимание своих эмоций. Тут есть дополнительная бумажка, если что. Вот такая вот. Я скину ее в телегу. Но тут описывается каждая эмоция, как она ощущается Я не буду ее зачитывать полностью, потому что тут действительно много Но первый пункт, первую бумажку, вот эту, я ее зачитаю Потому что это важно, это важно для того, чтобы, во-первых, мне сделать домашку, которую мне задали Вот такую вот домашку, да? Заходите в Телегу, ссылочка в описании, я эту бумажку отсканирую и в Телегу скину. Делайте домашку вместе со мной, возможно, это вам поможет в будущем. Возможно, это вам поможет уже сейчас. То есть, э -э по-любому это будет полезно. Еще раз повторюсь, если я не говорила, ссылка в описании. Да, заглядывайте в описание обязательно. Итак... Что делают для нас эмоции? Первый пункт – это эмоции мотивируют и организуют нас к действию. То есть у нас нет ненужных нам эмоций. Просто некоторые эмоции кто-то испытывает сильнее, кто-то меньше. Ну вот, вот это вот ненормально. То есть эмоций, их должно быть равное количество, и желательно, чтобы негативных эмоций меньше было. И за счет того, что нам дается на тренинге, понимание эмоций, да, мы стараемся их уравновесить. Эмоции мотивируют наше поведение. То есть эмоции подготавливают нас к действию какому-то, подталкиваются, и мы это делаем. Далее, эмоции экономят время, когда нужно действовать в важных ситуациях. То есть страх, страх это бей или беги. Эмоции экономят время, когда нужно действовать в важных ситуациях. Эмоции особенно важны, когда у нас нет времени на долгие раздумия. То есть, допустим, на вас напали, вы либо бьете, либо бежите. У кого как срабатывают эмоции страха, да, и вот это вот побуждающее действие. Сильные эмоции помогают преодолеть препятствия, как в нашем собственном разуме, так и в окружающем мире. Опять же, это относится к агрессии, да, там, к радости какой-то, ко всему чему угодно. То есть они помогают и нам внутренне, и нам внешне. Эмоции сообщают информацию другим людям и влияют на них. Это следующий пункт. Выражение лица запрограммировано эмоциями. То есть выражение лица передают информацию быстрее слов. Допустим, удивление, недоумение, радость, страх вот это вот все, опять же, оно выражается мимикой, выражается у нас на лице и помогает людям невербально понять, что мы чувствуем. Язык нашего тела и тон голоса тоже запрограммированы. Нравится вам или нет, но они тоже сообщают другим людям о наших эмоциях. То есть, если вы чувствуете огорчение, и если у вас там что-нибудь вот так вот сдавливает горло и вам хочется плакать, это по-любому будет слышно в голосе. Когда важно сообщить или передать какую-либо информацию другим людям, бывает сложно изменить эмоции. Вот как раз-таки это относится и к предыдущему пункту, и как-то вот так вот оно происходит. Я, честно говоря, в каких-то моментах на тренингах, грубо говоря, выключалась из разговора, из мира, и мне было сложно усвоить некоторую информацию, ибо час информации беспрерывный для меня слишком много. Мне нужно делать перерывчики! Независимо от наших намерений, проявление наших эмоций влияет на других людей. То есть, если мы огорчимся, и человек, который с нами разговаривает, имеет эмпатию какую-то развитую, он может огорчиться вместе с нами, или порадоваться вместе с нами, или нам посочувствовать, или еще выразить какую-либо эмоцию, которая, возможно, нам поможет преодолеть наши какие-то переживания. Следующий пункт – это эмоции информируют нас самих. Эмоциональные реакции сообщают нам важную информацию о ситуации. Эмоции являются сигналами или предупреждением о том, что что-то происходит. Либо, опять же, в окружающем мире, либо в нашем организме. То есть наши переживания, ну, какие-то там для нас важные, они влияют на нас сильнее, чем другие эмоции, чем другие какие-то события. А внутренний голос, как интуиция, это реакция на что-то важное в ситуации. Это помогает нашим эмоциям заставлять нас проверять факты. То есть, если мы к чему-то ну, чему склонны не доверять, мы проверяем это. И типа это тоже нормально. Осторожно, иногда мы принимаем эмоции за факты об окружающем нас мире. Чем сильнее эмоция, тем сильнее наше убеждение, что эмоция основана на факте. Например, я не уверен, значит я некомпетентен. Если я чувствую себя одиноким, когда остаюсь один, то мне следует оставаться, то мне не следует оставаться одному. Я уверен в чем-либо, значит это правильно. Я боюсь чего-либо, значит это опасно. Я люблю его, значит он хороший. Ну, короче говоря, да, у меня в последнее время э, тоже такая фигня развелась на то, что... Я могу сразу довериться какому-то человеку, он окажется полным говном. Или подумать, что, блин, человек какой-то херовенький, а потом, ну ничего так вообще-то. Нормально. Короче, я перестала доверять себе, поэтому у меня проблемы. Мы считаем, что наши эмоции отражают факты об окружающем нас в мире, и мы их используем, чтобы обосновать свои мысли или действия. Если эмоции заставляют нас игнорировать факты... Это может обернуться бедой. Проблема в том, что иногда у нас нет фактов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть это. Либо есть факты, которые могут, ну, типа подтвердить, но на самом деле эти факты оказываются нифига не подтверждающими фактами. Эти факты просто, ну, грубо говоря, эмоции, которые мы использовали, извлекли из... Не то что опыта других людей, да, а извлекли из слов других людей, иногда даже не спросив их, не поинтересовавшись. Да и, в принципе, не всегда опыт других людей может э, как-то тебе помочь. Но в большинстве случаев может. Далее у нас идет инструкция, которая называется «Наблюдение и описание эмоций». Эту таблицу мы будем делать уже в телеге. Я выбрала эмоцию «Печаль» и степень интенсивности от 0 до 185. Вы можете выбрать абсолютно любую эмоцию из предложенных нам. То есть это отвращение, зависть, ревность, стыд, вина, любовь, радость, печаль, гнев, страх. Нам предлагают на тренинге разобрать ту эмоцию, которую мы используем либо в данный момент... Если у вас нет проблемы того, что вы можете определиться с той эмоцией, с которой у вас проблемы. Какая-то странная тавтология получается, конечно, но ладно. Либо эмоцию, с которой у вас действительно проблема, которую вы испытываете больше всего и которая вас напрягает. Лучше использовать ее в таком случае. Вот, мы пишем сюда название эмоции, внешнее проявление, что я сказал. Что я сделал, язык тела Потом биологические реакции Изменения в теле и на лице Физические ощущения, побуждение к действию Что хотела сделать или сказать Интерпретация события Это Я не особо помню Вот этот пункт Факторы уязвимости Это, по-моему, то, на что Влияет То есть триггер Провоцирующее событие. Нет, провоцирующее событие ⁇ это триггер, Фактор уязвимости ⁇ это, наверное, какое-то слово. Я вот тут не особо понимаю. Я, наверное, сделаю его только наполовину. Либо вы можете мне помочь. У нас немножко времени остается. Вот. И последствия эмоций. То есть, допустим, вот печали у меня там слезы, я там некоторое время хожу, грущу. Потом у меня мысли всякие появляются. И вот такая вот штука. Не фактор уязвимости, это скорее всего то, что влияет на эмоцию. Провоцирующее событие ⁇ это, допустим, кто что сделал, кто что сказал. Ну, собственно говоря, вот так вот. Давайте сделаем это вместе с вами в Телеграме. Вы можете подписаться на канал, на этот, пожалуйста, подпишитесь. Я знаю, что некоторые люди смотрят мои видео без подписки, пожалуйста, исправьте это, потому что, во-первых, мне будет приятно, во-вторых, это увеличит статистику канала, а в-третьих, вы можете поставить мне лайк, лайкосик, да? подписаться на мой бусти, потому что я туда выкладываю черновики своих песен, свои новые песни, которые еще не вышли, но которые уже есть, и некоторые рисунки в жанре эротики, да. Также вы можете в комментариях написать, какая эмоция постоянно преследует вас, если у вас есть такая проблема, либо проголосовать за следующее видео. Мы можем это сделать в телеге, а можем в комментариях. Общее количество голосов будет учитываться. Но на всякий случай я все равно сниму видео по всем темам, которые я хотела записать. Это история из детского садика и по отношениям. Вот, В общем, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам было интересно это видео. То, что вы, может быть, узнали что-то новое. Может быть. Возможно, вы тоже ходили на тренинги, так что напишите об этом тоже в комментариях и скажите, какие у вас от этих тренингов остались впечатления. Все, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем пока!